Всем привет и добро пожаловать в новое видео. 30 сентября этого года нам заявили об уходе нормального ниндзяга с наших экранов. Месяц назад Томми Андерсон и Брэйк Шут ушли со своих должностей. Да и не только они. В 2023 году нас ожидает масса новых серий шоу ниндзяга. Возможно, они никак не будут связаны с прошлым, однако отрицать этого еще рано. Что же? Сегодня нам предстоит разузнать, что случится с Ниндзяго в 2023 году и правда ли, что история сериала была завершена сейчас, на кристаллизации. Приятного просмотра. Для начала стоит заглянуть в пост одного человека, который нынче делает раскордровку Дзяги. Тот рассказал об окончании работы над первым сезоном. Пока что неизвестно, сколько глав будет иметь новый мульт. Но нас ждет... Более важная информация. Ниндзяга уходит в 2D. Это изменение будет тяжко принести всем фанатам. Кроме того, это не просто 2D, а графика Monkey Кит. Как по мне, это вообще не Ниндзяга вообще, потому что Monkey Кит это все-таки совсем другая серия. А у Ниндзяга была какая-то изюминка. Делали графику именно так, чтобы она отличалась. А сейчас Лего просто хочет все скачать в 2D и не делать сериалы разными. Возможно, нас также ожидает кроссовер с этим обезьяном, но пока что об этом ничего не известно. Название сериала Ниндзяга Юнит", что сразу звучит немного обещающим. По сути, сливы несложны, но при этом можно верить также в то, что мульт станет лучше? Раз старые разработчики ушли, то новым придется для начала подзаработать личные бюджеты, а как следствие и улучшать мультсериал. А вдруг мульт станет лучше, переживет свой расцвет? Знаю, это маловероятно. Однако все-таки хочется верить во что-то хорошее и доброе. Тем более в новом году, на которое у меня много планов. Ну а на этом все. Надеюсь, уже в скором времени я все-таки сделаю прощальный ролик с ниндзяго, который вы, наверное, уже заждались. Но на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока, друзья.